Самое важное при покупке комнаты – это соседи. Первое, что надо сделать при звонке по объявлению – спросить, кто соседи. Сколько человек, какой возраст, есть ли вредные привычки, были ли конфликты. Все это очень важно. С какой бы целью вы не покупали комнату, с этими людьми придется взаимодействовать или даже жить. Когда будете договариваться на просмотр, убедитесь, что все в это время будут дома. Не раз были случаи, когда во время просмотра соседи вызывали полицию, только потому, что они были против продажи соседних комнат. Вели себя агрессивно, физически угрожали, находились в пьяном состоянии и так далее. Поэтому, чтобы избежать неприятных сюрпризов, знакомство с соседями обязательно. Важно! Часто продавцы комнат в квартирах с нехорошими жильцами хотят отскрыть. Ну, собственно, неудивительно. Уводят их, либо назначают встречу так, чтобы вы не пересекались. Поэтому не стесняйтесь и настаивайте на знакомстве. Юридически проверять комнаты надо, так же, как и квартиры. Проверять продавца – это судебные дела, действительность документов, кредитная история, исполнительные производства, психическое здоровье, Здоровье, отсутствие учета в диспансерах. Проверять недвижимость. Это история собственности, выписка из ЕГРН о переходе права собственности. История прописки, это архивная выписка из домовой книги. Также проверить нужные документы БТИ на наличие перепланировок. И из нюансов. У продавца должен быть отказ от преимущественного права покупки комнаты или подтвержденное извещение других собственников о продаже. Отказ пишется нотариально всеми собственниками оставшихся комнат, о том, что они отказываются от своего преимущественного права на покупку. Извещение о продаже можно отправить как сам самостоятельно, так и через нотариуса. Обязательно заказным письмом с уведомлением. В письме должна быть указана цена, дата и другие существенные условия предстоящей сделки. Важно, чтобы у продавца было подтверждение получения соседями такого извещения. Бывают случаи, когда соседи оспаривают продажу комнат, говорят, что ничего не получали и вообще они ничего не знали о продаже комнат. Также нужно отметить, что продавать комнату дешевле, чем указано в данном извещении, нельзя. Поэтому там должна быть актуальная цена продажи, такая же, как и в договоре. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если у вас остались вопросы касательно покупки комнат, пишите в комментариях, обязательно отвечу.